Похоже, ты решил приготовить нам сюрприз. С тех пор, как ты здесь появился, этот твой костюм начал загружать в нашу систему чертову прорву информации. О, сэр, посмотрите на это. И в чем проблема? Никаких проблем, сэр. Никаких. Просто помните тогда его костюм. Сам сломал мою систему и скачал все данные. Да. Ну и. Итак, в памяти костюма полная копия сети Крона. Взломаны все шифрованные файлы, видео с камер безопасности, все проекты и разработки. Вся сеть целиком. Ладно, расслабься. Вот тюрьмо, смотрите. Секретное тюремное досье. Эй, что ты задумал? Сэр, батальон Дельта, возможно, еще держится. Погоди, погоди, что? Они все в этом списке, поэтому их и не казнили. Так, куда дальше? Тюрьма недалеко от Нома, рядом с трудовым лагерем. Так, да, верно. Вот тут он и разбился. Сэр, так не бывает. То есть на нынешнем уровне технологий такое невозможно. Короче, друзья, всем привет, долго они буду, наверное, разговаривать. А -а -а, приятнейшего всем просмотр мы продолжаем прохождение Shiftа. Меня зовут Парниша, и это канал игровой, да. Кстати, странно, я не двигаю мышью, и камера сама как-то съезжает постепенно вправо. Не знаю почему да так. Поиграю без вебки, наверное, друзья, сегодня разговаривать. как Приятнейшего всем просмотра Мы продолжаем прохождение Таймшифта Меня зовут Парниша и это канал Игровой Син Блин, графика класс Так Я за себя играю или за кого-то другого Не за себя, наверное, все так же Блин А вот так вот так хорошо, понял так, здесь нужно прям четко Подрежите успевать. 30%. Стрелять по всем, иначе нам будет крышка, короче. Так. Да. Здесь прям метка-метка надо. Так. Да. Защищайте <связать> дижабль! Ага. Так. Это мой. Бомбовоз! <с> Я что-то не могу попасть по. А, попадаю, смотрите так тяжело, конечно, целиться, но дело привычки. Внимание! Отказ Ё-моё! Ну это прям трэш. Так. Вот так вот можно делать. Неплохо вообще, да? Два Графон и оптимизация. Супер. Прямо по курсу Огонь. Воу! Хо -хо! Неплохо. Господи, господи, ты должен мой сколько? Чего? Че так быстро-то? ХП ушло! Повреждение то Все, гранты дирижабли. Я продул. Ну здесь сложная миссия, реально. Я помню, парился насчет нее. Долго. Ой, господи, боже мой. Долбаные истребители. нет бесит они. Так. Внимание, отказ левого стабилизатора. Подтверждение педали. Стабили... Внимание, отказ... стабилизатора. Ну, короче, жесть. Я ничего не успеваю сделать. Может быть, инверсию использовать? это остановка блин еще долго останавливается шкала так Не, версия, смысла нету фюзеляжа... вот знаете хп вроде бы много да Но он исчерпается а просто отказ за мгновение отказ остановка блин еще да долго восстанавливается шкала Так Не, у смысла нету фюзеляжа... Вот смотрите, ХП вроде бы много, да? Но да он теряется просто за... А так По ком, по ком стрелять? Не вижу Так, мы почти прибыли на базу немножко может получится на этот раз а? и опять Держитесь. ого и по мне не попадают не могу попасть господи Поехал как это стрелять вообще ужасно почему не попадаю нормально что происходит о да ладно надо было сохраниться твою ты дивизию здесь а? откуда я сейчас буду начинать М да отсюда аж вы что издеваетесь так стрелять по минам пока они не набрались скорость было сказано Стреляет по минам. Они зацветят. О, Так. сохранил. Внимание, отказ правого стабилизатора. 70%. Друзья, друзья, тяжело прям Тяжело Тяжелая миссия На скорость на реакцию Вообще Вы должны разыскать солдат батальона Дельта их дирежабли спили несколько месяцев. Иди, И что, иди, он иди, уже давно их хознил, но благодаря тебе узнали, что они в тюрьме. Ты должен освободить их. Вы видели, что было со, с этой шкалой? Она, короче, деформировалась со, со, со скалой. Наверное, от огня вот из моей пушки. Ржака. Ну, наконец-то! Я прошел эту миссию, блин. Это, наверное, Увержение самая сложная миссия в игре. 30%. Я вообще жесть. Так, мы вылетели на какой-то... Опа. Он только что отклонил все улучшения беты. Он говорит, что мы пытаемся прыгнуть выше головы. Он против любых изменений, даже против системы возвращения. Практически, он хочет вернуться к варианту Альфа. К варианту Альфа. Uh, прыгнули на какой-то какой мы машине Леонардо из второго <"Старова> Ассасина. Да, я помню продолжение. Пжадовался! Зима. Нами уже Отлично. Снег. Похоже, они на так, это, пер... это первая миссия, на ко... э, которой мы сможем с вами прокатиться, кажется, на йо э, на, квад... на квадроцикле, да, если не ошибаюсь. Я уже отучился, блин, стрелять э, так вот, тем более давно не играл только привык дирижаблю сейчас уже другое блин а реально от, отучился друзья прошу прощения нужно привыкать заново так Готовься, за нами уже идут. О, Похоже, не и гранат нету ё-моё печаль ага, все то же самое Это была, наверное, плохая идея, просто сесть издалека, может их отстреливать. Я не знаю, Готовься. что да делать. Вот здесь вот сесть, попробовать. Вот сейчас почему-то зуб у меня не работает. Есть. Так... Мать честная, что это было? Ах ты, скотина. Не пойму, а желтый на карте, кто это вообще? Непонятно. Какие-то нейтралы, что ли? я специально хотел вернуться я не сдох, надо же удивительно что я не сдох интересно я мышь отпустил, именно кнопку отпустил при, э, прицел и у меня прицел сам остановился а. Интересно, а если я удерживаю, то есть, на ну, макс, А, он то работает, зум, то не работает. Я ничего не понимаю. Я не, ничего не понятно. Так, появились у меня ракетки, отлично. Можем продолжать двигаться дальше. Желтые. А, это машины! Транспорт так изображен. Ну, только мой транспорт. <с> на, на, на котором я могу проехаться. Ну, понял вас. Ну, берем квадроцикл и поехали. Квадроцикл какая конечно, тут бешеный такой, вообще лютый. Когда я поворачиваю, он какой-то прям... Даже еще ускорение есть, офигеть. Он медленный прям какой-то на поворотах. А напрямую вообще Лучше просто... Всего По нашим данным, этот район и превратил в свою базу. Ого! Нестабильная поверхность. Своим мать, я не успел. Ну, кто мог знать, что так это вот будет прям резко, а? Я просто не знал, в какой момент это будет. По нашим данным, укрепил этот район и превратил в свою базу. <таспалин> Может быть что-то здесь лежит? Нет, ничего нет. Возьмем, возьму другой квадроцикл Ёпи! Маза фака. сама отключилась. Сама отключилась. Ставишься. Оу! Нифига себе у покосил. Так, там дальше враги, да? Погнали. Гранатометчик что ли? Издеваетесь? Вот. Это пулемет вообще просто настолько разбрасывает пули, что это бесполезная хрень какая-то. Так, все. Ого. Покусали. Так, поехали. Неплохо. Так. Конечно, интересно, тут такая застава. Эта штука я управлять не могу. Э -э -э Мне нужно прямо, да? Получается. А что у нас там, кстати, находится? Мне прям интересно стало. Ха. А я проехать... Да вроде бы могу здесь. Давайте пройдем дальше, посмотрим, что там вообще. Интересно же все-таки. Так, это дробовик. Да. То есть все, получается, три вида оружия здесь можно носить. Так тихо. Супа, в этой будке ничего нет. А нет. А то у меня этот синдром этого, как его... Call of Duty, первых Call of Duty, друзья. Там всегда в будках что-то могло лежать. Хотя, и только в тех играх. Нет, здесь не Так, аккуратно. Квадрик мне здесь просто, я не знаю, я его обожаю. Он просто лютый. Так, Уху! Так, насколько я помню, короткая будет миссия, и мало мы не покатаемся, к сожалению. Пушка! Пушка! Ой, я проехал? Они куда-то... А, нет, нормально. О, о, о, о, черт! Так, прости, Кладрик. Едем дальше. Вот это я и поехал по лесам, по полям, боже ты мой! Простите, чуваки. О, это было эпично. Я только разгореваюсь. А! Я все-таки сдох. Ну там их просто, ти, мать муща. Интересно, откуда я начну? Отсюда ж Жестко. Ну... два тогда, че? О, боже раз Да господи, железярка ты такая. Если честно, квадрация, конечно, но вылит он как консервная банка какая-то. О, нет. Эй, <свистит> Такой зуб. Так, летим, летим, летим. А рельсом мы летим. А рельсом летим. Так, все-таки не в этот лагерь похоже. Ого! Огнемет! Опять у меня огнемет, да? А, блин, она горевшая. Я думал, они грелись об нее. Зараза! Так, ну какой там третий дубль, да? Ешь что иметь? А раз все получится, друзья, сто пудово. Ой, ой, ой, Так, Тихо А вот, кстати, и арбалет Новое оружие Вообще, все крови Жестко Эх ты, сволочь какая, а Попадешь по тебе! Борис, плен... ой, с какой стороны? А, падла! Подошел сзади! Тут и просто тьма, реально Так, эээ... -мо. моё Да заколебался клипбалс, не Так, вот арбалет. Интересно, как все он стреляет? Ух, выглядит, конечно, эпично. И приближает и эпично, и все эпично у него. Наверное, он очень долгий, не знаю. Так, за место пистолета я его взял. Интересно. Что-то за взрывчатка, какая-то непонятка. Типа не похоже на бойголовку из первого Far Cry, друзья. Когда взрывали фабрику они там. О! получение боеприпасов наконец-то так ну будем пробовать сохраняемся о боже а он взрывает вот да это вообще вещь офигеть вот это меня вынесли как хорошо что я сохранился такой косоль. Что это такой косуль, друзья? Наконец-то сдох. Читер, бален. Ого, то типа палит, конечно. Не хило. так будет быстрее пока прицелить арбалетом этим один выстрел и все им кранты супер конечно штука так кто там еще а что мне здесь надо сделать-то вообще? Так. Э, найти место включения, найти взрывчатку в лагере. Прай... А, да так это и есть взрывчатка. Ну, нашёл. А, взять ее надо. А, я хожу вокруг да около. Понятно. Ну, прям первый Far Cry. <laughs> взяли, поехали. Юпи! Тех я добивать не буду, нафиг они нужны. Ого! Уже так близко. Ну? Давайте взрывать. Кто мог подумать, а? Что за счетка взрывается сразу, максимально быстро? Идиотизм, просто идиотизм. Да... Не ожидал я такого тупизма от этой игры. Только он не поставил, и она сразу взорвалась. Ну конечно, без таймера вообще. Тупость какая. Какая это тупость. Не таймер, конечно, есть. 5 секунд всего-то. Ну, бред. Так, Взорвали. Извините, что я не показал вам взрыв. Я думаю, он особо не был привлекательным. А, на этой штуке ехать. Я вспомнил. Наверное возьму я автомат. Поехали. Хотя сейчас будет крылевая поездочка, короче. Всегда обожал в играх кататься на таких вот в э, гонетках, обожаю. маневр уклонение мать его раньше нельзя было сказать жестко так и зачем я сюда прибыл о ты ее тоже арбалетчики Поехали! Садимся опять на наш прекрасный транспорт и гоним. Опа! Йо, моё Мины? И что мне делать? Ну, попробую на замедлении проехать, конечно. Я проехал на замедлении, друзья, но не на остановке времени, что очень странно. Ну, окей. Это было плохо. <с> так, ворота. Будут открываться, не? Блин, разворачивать его нельзя, оказалось. Я думаю, можно. А что делать-то с этими воротами? А, наверное, прошибить их вообще можно на квадроцикле. Не знаю, я до этого просто не додумался. Сейчас попробую. Ну-ка. Ага, там. Я вообще не понимаю, что здесь надо делать. Как попасть за ворота? Может быть спрятаться и отстрелять их всех. Вот здесь вот. Оу. Так. мед, блин. Так. Ого! Не, ну вы это видели, ё мое. Еще бы чуть-чуть и все, кранта не было бы. все. Как раз все патроны я в снайперке истратил. Я не, не пойму, как мне пробраться э, сюда, за эти ворота. Ну, по идее, вот только один лаз. Э, но как мне перепрыгнуть? Тоже непонятно. Как бы я не обладаю супер прыжками какими-то. Локаты тут. Но по идее мне как бы зарпаться надо на этот контейнер. Но я.. Я вообще застрял! Потрясающий! Идиотизм! Ну как мне на него запрыгнуть -то? Ничего не понимаю. М -м -м. Блин, друзья, прям не знаю, пишите свое мнение, что здесь можно сделать. Он же не запрыгнет на антиконтейнеры никаким образом. Ну вот смысл, что я прыгаю, смысл-то нету. Может быть попробовать такси гонуть? Не знаю, конечно Маловероятно ну, Попробую О! Вот это да! Вообще даже не предполагал, что получится Офигеть Так, этот тип стрелял э, хочешь посмотреть, из арбалета или нет? Да, из арбалета. А это что у нас такое? Ворота! Да? Или что я сделал? Оу! о о Я... Ой, я мечей, не вышел. Не ожидал, друзья, что прямо в меня поедет машина. MM <bilmiyorum> как бы это было что-то, конечно. Игра полна сюрпризов. Это круто, это очень круто. Кажется, мне и так и так надо было на вышку вообще, в принципе. Да. Ну источник угрозы, давай, не езжай. Хварь такая. Два, два заряда тебе. Сразу. И странно, ворота вообще эти живы. От взрывов, от выстрелов, от всего. Так. О! Ух ты, ну ты. Винтовка. Я прям могу погулять по этим казармам. Супер. Я думал, они закрыты. Здесь у нас дробовик. В двух отсеках. Я не знаю, но я все перепробовал, друзья. Я бегать не могу в этой игре. У меня не получается. Клавиши менял. Ничего не помогает. Туалет. С сердечком. О, он сам открылся. Тихи. Жесть. Все квадроциклы заведенные какого-то хрена. Так, здесь я уже был, да? Понял. Ну, ладно, пора ехать дальше. Сколько же тут квадроциклов? Вы только гляньте на карту-то. Очень много. Так, поехали. Вау! Да! Ха -ха -ха! Обожаю эту игру. я наверное могу дальше поехать ого хрена себе или не мог я просто не пойму мог ли я четко прям прыгнуть лучше поздно лучше поздно это так называется наверное глава до да. загрузить просто тут непон... непонятненько немножко а если я остановлю время вообще ох ты я на воде был как на на асфальте Шо... что произошло чего я кое-что нашел на а -а -а -а. судя по всему он продвинулся гораздо дальше чем мы думали надо торопиться понадобится помощь обращайся какого происходит я понял, где ты. Похоже, Крон хотел надежно спрятать эту тюрьму. Но мы знаем, что она недалеко от места крушения. Друзья, это был какой-то просто бред полный. То есть... Э -э не... Возьми под контроль место крушения, пока противник не вызвал подкрепление. Будешь на месте, выйди на связь. У меня уничтожился квадроцикл, и как бы я стоял, миссия не завершилась. А на нем она у меня завершилась. Да какой-то... не знаю это чушь полный просто так враги ну здравствуйте враги как вы меня обнаружили тебя а? так быстро тем более задом шли ко мне так извини квадрик но мне придется тебя оставить упа упа упа кто там едет Начинается, да? Стрелковое оружие обнаружено у тебя. Что бы это мало значит ну, Наверное, пулемет, который я уничтожил до этого. Так, а что мигает у меня арбалет? Это что значит-то? Он, наверное, просто заряжен? Не знаю. Может, мигает прям. Так. Где он? А! Что? Что это было? Я кое-что на Блин, заново! Пробую, друзья, уничтожить квадроцикл. Вообще, какой-то он неубиваемый походу. О! Наконец-то получилось! Жесть, что от него осталось! Прям как-то интересно, друзья. Смотрите, ну я бил в левую сторону, получается, да, и как бы левая сторона прям скукожилась. Ну, как бы правая тоже колеса отлетели, но левая прям пострадала. Неужто здесь э, логическая физика в игре, а? Так, дубль-2, стрелковое какое-то оружие там должно обнаружиться. Ну, тут громобо... А, громовой это арбалет. Так, мы посидим. укрытие нечего сказать так кто еще ах ты О, хитро сзади я а? хочу себе такой арбалет в жизнь Блин, такая вещь вообще лютая. обнаруживается внезапно а чувак я стрелял именно из гранат по мне офигел вообще просто так я ничего пока не вижу опа вот он грантометчик залетчик с пистолетом выстрелить, потом вспомнил, что пистолета у меня нема. Ого. Так, что это за такая дичь огромная? А, не знаю, за место что попробовать взять. Ого. Бладхаунд. БРК. А, ага, патрончики набираю на Бладхаунд этот. Интересно. Как он стреляет-то? Ух! -у -у -у. Не попробую. Ну, короче, это гранатомет. Но почему-то зум тут маленький. Он небольшой, так скажем. А, могу я, в принципе, менять его, но вот на максимум. Ох, не знаю, не знаю, оставить или нет. Давайте я поиграюсь, ладно, оставлю. Уж и быть. Полезли. Далее. Вообще правильно, чтобы в арсенале обязательно было какое-нибудь э, быстрое оружие. Ну, типа, э, ну, установое это автомата. Блин, а куда идти-то? Тут решетка. Вот. Ну, какое-то мощное оружие и более-менее... Опа. Такое универсальное тоже должно быть. В поисках секретов, которых нету в этой игре, конечно. позицию на башне, подорвите оборону противника? Что? А -а -а. Чего? Чё за бред? Ну-ка. Блин, отсюда сохранение? А -а -а. За точнее. ё -э. Ну попробовать все равно надо. Не знаю, ну вот я, друзья, на башне... Может быть, нужно выстрелить из рантомета почему-нибудь. А смысл. Они вообще позику! Этим чувакам. Опа. А, -а, -а, -а, а. Вот. Кто? Как? Почему? Ну, странно. То есть мне их вообще, в принципе, это убивать не надо. М -м -м -м, ничего не понимаю. Опа, фигасе, ох ты ё! вы поглядите, что там началось-то, офигеть, фига себе, вот это я пострелял, а где ты? Офигеть, все-таки, наверное, можно тут выполнить это доп задание. Даже понятия не имел, друзья, если честно. Офигеть. О, черт. Так. просто друзья наверное по походу потом попадать нужно на эту базу поэтому есть такое дополнительное задание как его ну как э, тут всех короче расчистить чтобы потом было легче то что такое мало потом на винтовке на магазине пулеметов по мне палят Так, гранатометчик. где ты да. Стреляю через сетку прям вообще от души. Они... По мне не попадают, а я их только так выкашиваю а, есть, попал сколько там их еще? есть два раза целых так, и что? ага, еще бегут Пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам, а вода послать рекой. Так, еще вот он бежит. Ах. Какой же я мазила. Еее, -а получилось, в ногу попал. Ну смысл, что я вот сейчас стрелял, смысл? Прикольно так по ней попадать. Ух ты попал! Офигеть! Есть! А! Все-таки я это сделал, не зря, не зря, не зря я это сделал. Надо чтобы потом меньше воевать, крутяк. Ну, конечно, перестрелка жесткая была, очень жесткая перестрелочка. Конечно, винтомет я так и не использовал, ну, хрен с ним. Потом использую. Тем более использовать его было очень сложно. Всюду был огонь, то есть ввели по мне огонь. Поэтому как-то так. А, ах ты, вы что, услышали звуки судьбы? Опа, опа. Дома! попал. Арбалет этот, это просто лючее оружие. Это мое любимое оружие в игре. Теперь я, я это понял. Супер вообще, просто тема. И патронов дофигище крутяк точнее зарядов этих ну как всегда все делать со временем да играться Оп. Быстрее, чувак! о еле-еле. Так, ага, проход на базу. Ну как я и думал. Ого! Вражеские вертушки. Ну-ка, а им пофигу вообще, да? Жалко. Конечно, можно было попробовать сбить с помощью жентомета. Сработало ли бы это? Давайте поглядим. Было бы прикольно, если я бы их сбил. Так. Что-то как-то мимо. А что так мимо-то? Что-то вообще было? Хрень какая-то. Не знаю. Они или нет вообще? Короче ладно, не буду я создать это ерундой. Опа. Стабильная поверхность, обтачена и понимаете ли. Конечно туалет в стиле этого эм... как его? безумного макса да э, из фильма друзья там, ну и в принципе из игры тоже в игре там вообще ржака там таких туалетов на каждом шагу опа опа привет чуваки э, почему вы респавнулись мне это не нравится вообще так то может их не убивать может быть получится пройти мимо них <звук> <звук> глупая затея глупейшая смысл что я их убивал всех вообще непонятно было больно чувак Блин, остался последний. Эх, не повезло. Так красиво все. Начиналось, да. Так, еще раз. и все блин вот этого последнего вообще не не заметил за деревом просто слился полностью так ну грантомет неплохо, прям рас, неплохо им пользоваться чтобы раскидать прям по-быстрому бы, по всех а, что это за рычаг Я, если честно, друзья, не понял, откуда они подъехали. Был звук, но я не понял. Где они? А, вот. А, странно, что одного не задела. Тачка не вообще не взрывается, это вот мне бесит. Так, неплохо. В красной рубашки, да? А Чё? Бесит. А, пройдите по мосткам в лагерь противника. Пойму, где-то работает вертолет. Вообще где и зачем он работает? А... Я ничего не понимаю. Может вы, друзья, понимаете, в чем прикол. Как бы звук доносится вот с этой стороны, но его здесь нету. Не пойму. Так, а зачем поворачивать <ai -'m on track> um, <сос effect> это колесо? Вы что, серьезно? Фига! Вот это первая загадка с инверсией. Это реально. Додуматься до этого не просто. Так, ну окей. Надеюсь, я... Так, а в принципе не высоко, да? Версия на восьмерку у меня. Так, пускаю. Прикол, да? Eh? <с anc> Прикольно вообще. Подъемчик здесь, конечно. Расшибиться как нифига делать. Э, что за фризы? И что за эхо какое-то стрёмное вообще? Так. А куда дальше? Я правильно иду сюда? Я сейчас, наверное, грохну себе. Друзья, я не пойму. Так, ага. И... Куда я попал? Короче, попал в самое начало. Вот это... Стро... О, привет строитель да одну с этим взялся вообще какого вот the fuck сколько раз я не выстрелил ему пофиг так я ничего не понял с этой хренью с этой стройкой пока что и тупик же тут идти а? меня напрягают до да безумия эти стрёмные звуки это жизнь какая-то на тебя так вроде бы Здесь какой-то просто лабиринт. А, я обошел вот эту вот хрень. Ясно. ⁇ -мо ⁇ Так, мне типа решетку надо взорвать. Потому что у меня есть винтовка. Хоть что-то, что стреляет пулями. Здесь бренда у нас лежал. А -а о! Крутяк! А ч мне здесь надо сделать? Пройдите по мазкам в лагере в противника. Оттуда а сюда. А я здесь не было разве? Ну окей. Это было, ну, отвратительно, если честно. А, а, аж отсюда. Так. Еще... А. Ну, хорошо, что я тут сохранился, прям тут. Так. Немножко вот делаю, чисто один сантиметр шага. Нет, еще. Так, кошки не мешай мне играть. У меня тут серьезно все. Поехали. А, а, что? Что сейчас было? Я что за бред? У Окей, открыл. А. -а, -а, -а. Да, конечно, какая-то дверь улежала весь мой урон. ну Точнее, его урон. бам Это было прикольно. Кто еще хочет моих снарядиков из гранатомета? Ух ты. Какой-то интересный такой проход. Прям из... Одной палатки необычно. Кто-то тут делал, сидел дробовик свой. Чистил, наверное. Улучшал. Чувак, это был твой последний поход в туалет. Извини. Ну, я так понимаю, нам нужно. Вон туда наверх лезть. Э... Жесть, конечно. А... Ну, допрыгнуть у меня, наверное, не получится. И смысла, наверное, в этом нет. Там вообще все закрыто. Я так думаю. Тем более разбежаться я не могу. Не знаю, конечно, что тут делать, надо наверно поставить листы и все. Ох, Но... было больно. Мы обнаружили дорогу, по которой в тюрьму подвозятся припасы. Она проходит мимо места крушения. Отыщи ее, по рельсам можно добраться до тюрьмы. Удачи. Там тупо был просто спуск. Кто бы мог подумать, а? Жесть, конечно, такое себе ходить с такой наклоненной камерой. Уже запутался, друзья, если честно. Куда? Зачем? Что? Почему? Так. Как же без этого-то а? жить-то можно? Ну, наверное, сюда. А, помню, нужно будет сейчас запрыгнуть на этот винт. Прикольно будет, конечно. Так, куда мне надо? На ту сторону, да? Вот, е-мое, тут прям пропасть. Так. О, черт. Ну, короче, у меня не получилось, да? Юпи! Ну да. А, нужно остановить время. Вот этого я сейчас не понял Значит приостановить время так. Блин, не успеешь Давай-давай-давай-давай-давай Ну, наверное, правильно я сделал Я надеюсь А, в принципе, здесь есть подъем Можно не бояться ничего Странно, там был снайпер, а у меня почему-то... У меня почему-то не выстрел до этого. Так. Да у меня арбалет, ⁇ -мо ⁇ ну когда вы научитесь оружие различать? и себе прилетела, блин а, жесть ой, я... прямо отсюда? Офигеть, даже за замедлением времени попали мне в дыню прям. Офигеть. Козлина с правого фланга там попал. Где он? Есть. Как ему удается это? Не, ребят, вы чё? Ч Чё за бред? это чужой нет хищник ё-моё так перейдем, попробуем тем какой-то трэш Они как будто появляются и появляются постоянно, все заново и заново. Не, ну долго я так буду бегать, а? <...onzrates> Вроде бы тишина наконец наступила. Не знаю, сколько тут... Человек 20, наверное, было. Эээ... Ну, окей, не взрывается, так не взрывается. Давайте осмотрим, как всегда, все, хотя бы немного. М -м, жаль, что здесь тупик. Молибо а какую-нибудь пасхалочку оставить, какой-нибудь секретик. Жаль. Двигаем телом далее. Интересно. А, это вот эти, наверное? Так. Что-то сейчас, наверное, может быть. Ну, я понял вас. М -м -м. Да, пораньше надо выпрыгнуть. И зачем я это сделал? Я, я что-то не понял. Ну... Но... Вагонетка врезалась в вагонетку. Но проход там не она не очистила. Так. А, здесь... А... Зачем я сделал там вот это вот? Я я что-то не понял, друзья. А... Что... что произошло вообще? А... Ничего не понимаю. Для чего я взорвал? Окей. Okay. Я просчитал возможность пересечения нашего и альтернативного потока. Раз перепроверил. Эти касцены просто тупейшие, не знаю, это самые тупейшие касцены, которые можно было придумать вообще за все время. Игровой индустрии, наверное. Продолжайте выполнение задания. Ага. Ну, короче, все ясно, все понятно. Надеюсь, вам, дорогие друзья, понравилась а, данная серия. Вот осталось, я думаю, в принципе не так уж и много, наверное прохождении, э, поставьте большой палец вверх, то есть лайк, пишите ваши комментарии под видео и с, конечно же подписывайтесь. С вами был я на связи парнейший канал Игровая Истина. Увидимся в следующей серии Shiftа. Пока!